Привет! С вами интернет-магазин Керамис. Наш новый обзор посвящен коллекции напольного керамогранита парадеж Хассель. В данной коллекции представлена плитка разных форматов в трех натуральных цветах бежевый, коричневый и охра. Плитка размером 16 на 98,5 см станет отличной альтернативой традиционному напольному покрытию. Также вы можете выбрать кафель формата 21,5 на 98,5 см, который в точности имитирует паркет. Прекрасным дополнением интерьера станут декоративные элементы под мозаику с размерами 16 на 49 см и 21 на 49 см. Трехцветные вставки, выполненные под натуральное дерево, будут привлекать внимание и радовать глаз каждый день. Коллекция керамогранита по Radish отличное решение для вашего дома. Эта серия была создана для тех, кто ценит уют, комфорт и практичность. Точная имитация поверхности различных пород дерева украсит любой интерьер. Вся плитка Хассель имеет матовую поверхность, которая в точности воспроизводит древесную структуру. Ваши гости несомненно удивятся, узнав, что полы в вашем доме отделаны керамогранитом. В коллекции Paradis Hassel использованы только природные цвета, соответствующие разным породам дерева. Оттенки кремового, коричневого, серого создадут уютную и гармоничную атмосферу в любом помещении, будь то прихожая, кухня или гостиная. Разные размеры плит позволяют создать неповторимый узор на полу. Вы также можете экспериментировать и с цветом покрытия. Достаточно использовать при отделке два и более оттенка плит. Декоративные элементы под мозаику также помогут разнообразить интерьер. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.